Итак, наступило утро, нам нужно сейчас добыть дерево, чтобы построить дом. Итак, с чего стоит сразу начать, я поставил шейдеры. Остается последняя каменная вот эта вот плита, из-за которой я, блин, мучился полтора часа. Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад ТВ, и добро пожаловать на мое новое видео. В этом видео мы будем строить дом. Огромнейший дом. Ну что ж, не буду тянуть резину. Пора... Погнали. Итак, с чего стоит сразу начать? Я поставил шейдеры. Да, на 1.19 они очень даже пойдут. И у нас еще есть новость. У нас исполнились мобы. От которых нужно избавляться. Так, у меня сейчас цель, это... это, блин, дерево добыть, ибо я не выживу без дерева. Нет, еще, еще, еще. Добываем чисто дерево, и можно продолжать. Мой зеленый друг. Делаем щит. Все. Самое главное, что у нас теперь есть щит. Теперь можем кое-как обороняться очки бомбой Я забыл то, что у нас есть кровать. В принципе, щит можно уже убрать из рук. Итак, наступило утро. Нам нужно сейчас добыть дерево, чтобы построить дом. Но сначала сделаем топор. Let's go. Бум-бим-бам-бим-бум. -бим -бим -бум. Дерево сделано. Ну что ж, у нас есть еда. уши. Теперь наша задача, в принципе, птица в жарту и начать добывать очень ценные руды. Думаю, столько нам будет достаточно. Мы делаем сундук. Два сундука поправочка. И ставим их где-то вот так. И то есть добавляем вот так... Зачем мне нужна медь? Мне нужно ее переплавить. Пока она переплавляется, мы будем, в принципе, начинать строить дом. Этого просто прикрафчиваем дерево и погнали. Ой, как я мог забыть про выравнивание земли? Лопата в руки и погнали. Ну что ж, дамы и господа, спустя какое-то время могу сказать одно фундамент уже готов. Осталось заняться полом. Блин, красиво, кстати, выглядит. По деревом достраивайте оставшийся фундамент, а полом мы займемся чуть-чуть попозже. Итак, теперь мы идем за стеклом. Итак, короче, мы сейчас добудем на стекло, потому что у нас в рел очень мало ресурсов на стекло. Итак, пока у нас переплавляется, мы займемся добычей камня. И кто-то меня спросит, зачем нам этот камень? Он нужен для каменной кладки. Акацию мы посадим у себя дома. Пускай растет себя, радуется. Еще одна Ну Давайте это вот сюда поставим. Вообще будет имба. Никто ничего не видел. Итак, по итогам я уже достроил почти дом, ну, основную часть. Декорировать я буду уже с вами. Я думаю, не нужно вам показывать это все, то я просто вырежу это и объединю пой до максимум 10 кадров. Это за последняя каменная вот это вот плита, из-за которых я, блин, мучился полтора часа. Вообще. Вот так, все. Ну что ж, мои дорогие друзья, вот и настало время к завершению ролика. Я потратил на него очень много времени. И я надеюсь, что вы ставите лайк, пожалуйста. Ну что ж, всем спасибо, всем пока-пока, пока-пока-пока, пока. -пока. пока, -пока, -пока. По